Открывай нежнее. Я не могу до конца понять, вкусно или нет. Вот это очень вкусное блюдо. Вот это очень вкусное блюдо. Вот вызов, вот не вызов. с вами в Санкт-Петербурге. Но вместо того, чтобы в сто 500 раз снимать очередное видео про какие-нибудь экскурсионные маршруты Санкт-Петербурга, я решила записать два других видео. Во-первых, потому что в Санкт-Петербурге карантин и все музеи закрыты до 10 числа, в них мы точно не попадем. С другой стороны, Санкт-Петербург это город, в котором очень классно развита гастрономическая тема. Поэтому мы пройдемся по разным заведениям, я покажу, где мы что пробуем, какая обстановка в этих заведениях. Я расскажу о своих впечатлениях. Надеюсь, мне удастся передать атмосферу этих заведений. Поэтому оставайся со мной, смотри этот выпуск до конца, будь активен в комментариях. И погнали! Время 14.37 После достаточно затяжного, но вкусного, такого красивого и полноценного завтрака Которого хватило у нас до обеда Мы наконец-то выбрались для того, чтобы прогуляться по улицам И в этом выпуске я вам покажу и расскажу В каких местах мы едим, что едим, где стоит побывать, где, наверное, не очень В общем, все по чесноку провозглашают многие магниты в сувенирных лавках и что же греха таить не только они так что в первый же день нашего пребывания в этом чудесном городе с ее пророчество подтвердилось. наш друг гриша привел нас не просто в пивной бар который на первый взгляд выглядит как магазин а как впоследствии мы узнали местечко так скажем для своих ну пара душу и бармена оно и заметно было <связать> Сережан друг и... Гриша привел нас в какое-то секретное место, где заливает пиво, даже что видно, когда <связать> его не наливают. Не надо <связать> говорить, когда я записываю видео. Есть пивать, которые я не могу в Москве найти. За то время, пока мы здесь находимся, хочу сказать, что то, как Криша разговаривает да, с товарищем говорю, на баре, что? он здесь бывает очень да, часто. А, вот, так все, что, что? место заведомо для любителей пива норме, ну, для любителей все разного все пива. Я пиво очень и люблю, и вообще сегодня какое-то получилось, и оно мне не очень Я накушаю, короче, сейчас треветки. Это я заказала в Кориана, какая-то. А. Заказать еды. Я заказала... Погоди, Прямо? погоди, погоди. От, от, открывай нижнее. Ту, <сосы> ту, ту, ту, ту, Ну, кок, кстати, так выглядит. Ну да. люди как сдохли своей смертка. Кубка <сосы> барбекю. <свес> Нормально фигня. Не резина. Ну, вот теперь я не зря сюда зашла. Вот этот вот суп именно вот этот. Это то, что я искала в Москве. Такую корейскую еду, и в итоге я ее нашла в Питере. Что-то подобное я пробовала во Владивостоке, был фудкорт корейский. Не знаю, сейчас есть он или нет. В общем, вот это вот именно та штука, которую я хотела. Так что, если вы любители корейской еды, рекомендую даже по рейтингам хорошая. Мы туда пришли рандомно, потому как находилось оно прямо через дорогу от нашего отеля. Несколько дней мы закупались там бургерами и стейками на ужин, а в последний вечер в Питере решили посетить его лично. Ну, неплохо так. Сидишь на стойке, в окно глядишь, бургеры свои заказываешь. Вот этот у меня с индейкой, если вы вдруг спрашивали. Тох, это. это не случайно. Если вдруг вы, как и я, соберетесь экспериментировать с едой, но заранее знаете, что у вас слабая поджелудка, запаситесь панкреатином. Ну или меньше увлекайтесь паназиатской кухней. И стейки мясные на ночь тоже есть не рекомендую. Бургеры вкусные, стейки отличные, обстановка нормальная, пиво не очень. Сегодня была корейская еда, была гостиничная еда назад, прекрасный вообще завтрак, полноценный. Мы повыбирали практически все категории, которые там были. Сейчас будет вот этот вот второй день этому муму. Бургерное, стейкишное, в общем. Прикольное заведение. И потом, как мы посмотрели по рейтингу, тоже достаточно хорошее. Сока зато тут вытекает. Нормально, такой. Неудобно есть чашки она наверное не предназначена для того чтобы из нее есть блински ну столько сока уже вытекла такая пилю получилась небольшая авария поломалась вилка Это однозначно еда над которой стоит поработать. Ушло на нее две вилки, со второй вон вообще что стало. Отломался один зубчик. По вкусу мясо очень вкусное, такое немного жестковатое. Надо попробовать взять поменьше прожарку. Вот эта вот соль в баночке просто добавляет вкуса. 3000 очень вкусная соль, очень насыщенный такой дает вкус. Обязательно нужно ее добавлять, но только в том количестве, в котором вам будет вкусно, не переборщить. И топчик. Сегодня 4 января. Наконец-то открылись все заведения. Мы счастливы, потому что сейчас наконец-то можно ходить есть. Вот я после тренировки. Мы приходили мимо тут бар, бади и там-то. И вот сейчас, может быть, дай бог, удастся будут места. Мы посмотрим, что они внутри. И из-за окна я видели, было очень красиво. Здесь очень красиво, хотелось бы, конечно, попасть. На этом месте хочу отдать должное общей массе питерского сервиса. Во всех местах, где мы были, нас обслуживали на высшем уровне. И вот это заведение совсем не исключение. То ли камера в моих руках повлияла на администратора, но нам нашли столик на полтора часа, при том, что посадка в заведении была полная. Вкусно, кажется. не такая голодная. Наша мы получите в ЦАН, у что-нибудь порекомендовать. Классно, ну, что тут хватит, что вообще полная посадка. Вот, вот, да, сейчас да. мы как-то все определились, кажется, что это не плохое заведение. Да. Будем кушать и пробовать и расскажем о еде. еда. Это этот салат, это салат а, с розбифтом, с Росбит. розбифтом, с розбифтом. листья салата, мясо. Я не могу до конца понять вкусно мне или нет. Просто я отдельно чувствую сою, отдельно чувствую мясо, отдельно чувствую соус. Я отдельно чувствую Ой, а тут еще кетчуп он сладости добавляет но весьма своеобразный салат mm. белые яйца mm. женщина очень плакает надо вот какую-то такую тоже дичь заказать вот смотри наливает Свою курицу с этим кускусом, и вся в какие-то яйца с нами приносят, Когда они нашли в меню, это какое-то яйцо пингвина, приносят какие-то котенки, дают наушники послушать, в общем. Может быть, это мне не стоит? Нет, это опять не мне. какие-то жидкости, все длиннется, все, всё творится, на самом деле, вопрос Делать приятно и самой принести завтрак в постель. Чтобы провернуть все быстро без особых усилий, я присмотрела кофейню прямо в соседнем от нашего отеля заведении. Встала пораньше, вышла два шага и я на месте. Началось все довольно неплохо. Уютный интерьер и кофе вроде там варят недурные. Особенно тот, что с Бейлисом. Но когда дело коснулось заказа, тут все началось. Сперва у них не оказалось бельгийских вафель, а признаться как на зло хотелось именно их потом официант не понял меня и вместо двух завтраков принес один в итоге пришлось ждать в два раза дольше слава богу разобрались план почти был идеальный даже полностью занятые руки не помешали преодолеть отельные двери кроме одной детали клиент покинул постель пока я все доставала и открывала Работаю сегодня доставка еды для любимого, сын. завтрак в постель будет. Завтракать из вот этой вот кофейни. В итоге в наборе гречневая каша, молочная, хотя в моей голове она должна была быть овсяной, хлеб, омлет и два круассана. Ну и каша, кстати, окончательно провалила план приятного завтрака своим вкусом. Любимый мой доедать ее вообще не стал, мы ее выкинули в мусорное ведро, а вот круассаны отличные. В общем, яростно рекомендовать это место я бы не стала. Мы идем в заведение, которое мне порекомендовали. Джунгл кафе. Ну, джунгли, короче, кафе. Чтобы попасть на территорию входа, нужно позвонить. И вот мы сейчас во дворе пошли туда, короче, волнутый. конечно удивляет. Зал оранжерея. Мы забронировали здесь столик. Сейчас посидим, попробуем какие здесь блюда. Но когда ты попадаешь вот сюда, вот эту оранжерею, конечно, первая реакция это вау. Потому что здесь панорамное окно над головой. Торовенная стена, которая раскрашена по красным пасом. Видать, кто здесь очень популярный товарищ. Вся эта зелень, фонарики, создает какой-то такой супер уют, который, конечно, очень Полагает. Посмотрим, какая здесь будет еда. Мы сейчас заказали блюдо, здесь, в общем, паназиатская кухня, мы не очень в ней разбираемся, будем сейчас пробовать. Заказали дамплинги, какие-то, бабы я думаю, люди, которые любят. Люди, которые не знают, что такое надолс, я думаю, оценят. Я не знала, дамплинги. что такое. Да я забыла дамплинги. совсем, что -то. ну что ты, я же тоже на отдыхе, ну правда. Сейчас заказали, в общем, ждем. Сережа заказал. Ждем ну, кимчи. Кимчи, говорю, ждем. Сережа по-острому, а я там в Смотрите, с бульоном я бы не рекомендовала его, если заливать, будет очень-очень маленькая каша. Если соус, он острый. Можете попробовать, но такая немного другая. Что сказали? Сказали есть ротом. Ну, такая же. Там плюс-минус настолько густенькая, конечно, но можно есть спокойно вообще. Хотя я не любитель островов. Ни разу не, не добавляют туда? Нет. Сказали запивать. Рис кимча вообще топчик. Я бы вот прям всю эту еще добавил. Всю кимчу туда вывалил и перемешал бы. Я сейчас буду пробовать свои баклажаны, не острые, как всегда, потому что, как многие, может быть, помнят, что я... заказала, а баклажаны я заказала попробовать всем, а не ну, тебе. Ну что, буду пробовать, потому что мне дамплинги еще не принесли. Баклажаны в какой-то оранжевой обсыпке, в каком-то там сладком соусе. И немножечко прям совсем чуть-чуть острые. Самую малость. Что тут свежие помидоры на дне. Это обсыпка, это орехи. Ну, я же говорила про орехи точно. Чуть-чуть они совсем слегка острые. Это совсем вкус не портит, добавляет ему определенную изюминку. А вот сами по себе баклажаны очень вкусные. Это такая более классическая, наверное, кухня по сравнению с тем, что я пробовала в Баге. Вкусно. У -у -у, какие красивые! По сравнению с кем что тут в натуре, видать, все это. Но она такая, заставляет задуматься. Рис. Овощами, да? Да. Я когда в колледже учился и приходил домой пьяный, примерно такую же бурду готовил на сковородке все же, что было в холодильнике. Яйца, рис, картошка, какие-то салат туда же запекающий нормально. Норм, мне нравится. Ну вот эта вот фигня, похоже на то, как в кастрюле решил выпить компот, а там была вода из-под кальмара. Вкус, напоминает не очень я бы рекомендовал таким травмированным, как я, кальмар. Я ни хрена не записывала все это время. Красный пельмень. Пошел. Самый вкусный, это вот этот вот. Да, да, немножечко острая вся. Самый вкусный, это вот этот вот мясной короче я думаю вы поняли что мы не очень всю эту восточную паназиатскую еду любим мы вот теперь вот абсолютно точно наконец-то это унесли Мы приехали в Новую Голландию. Это как Голландия, только новая. новая. Очень многие рекомендовали здесь побывать. Если честно, я не понимаю, что мы здесь делаем, но... Для разнообразия вот приехали посмотреть. Пока что видим, что здесь есть большой каток. Какое-то заведение-бутылка, куда очередь стоит. И банкомат. И шары чуть поменьше моих. Да. Я Ярущие дети. Закрыто. Вот эти поэтому я орут. А там, где бутылка, там елка стоит. Подробнее это место я покажу в следующем выпуске, а в этом вернемся к еде. Мы как раз на самом деле не завтракали, поэтому приехали сюда с надеждой, что нам здесь удастся это сделать. И, судя по карте, так и есть. Гитар, серф, хватит с нас гавайской и паназиатской еды. Я хочу чего-нибудь настоящего. <соединяющая> <индийская> Манга кокос Манго. Тоже до свидания. Куда мы идем? Сёрф, кофе. У них тут только кофе, да, как всегда? Вообще, на самом деле, вчера после второй план азиации Еды, у меня случился небольшой колапс желудка, поэтому мы смеялись, что, скорее всего, дальше весь наш гастрономический тур продолжит Сережа освещать, потому что у меня просто дико болел желудок, и, наверное, поэтому я все-таки не ем вот эту азиатскую, паназиатскую еду. Мы сегодня пришли в итальянскую кухню. Итальянская кухня, она самая благоприятная для желудка, помимо того, что она одна из вкусных, как лично я считаю. Будет болевать сегодня ночью, значит проблемы Вот такие вот соленья, валения я не знаю, как это называется правильно, баклажаны, всякие перцы, всякие вот такие штучки солененькие. между лучше, чем я жилом. Какие-то перцы, и почти не чувствуется. У меня можно картины рисовать. Какой томатный суп я еще ни разу не пробовала, на самом деле, он какой-то, во-первых, немного соленый, ожидаешь от томатного кухня, что он будет похож на томатный сок, он не похож на томатный сок, этот суп, чувствуется томаты, но при этом кисло-соленый, короче, такой чувачок, добавленный Короче, суп был немного необычный за счет, наверное, того, а что это не борщ, а из стравжи, помидоров. Травочный, за счет травочный. Я ничего не ел раньше томатный суп. Он был обычно кислый. А тут вот именно вот он такой вкусный. Кстати, пиво с утра тоже пить нормально, в моей лице. Дерчики вообще такие сладенькие, Еще мне таблетка надо выпить. Мои дамы дерчики. Я подистава. Налили сюда, добавили макароны, посыпали сверху фармиданом и чуть-чуть чего-то -чуть, копченого добавили. Yeah, not... У тебя вот уже другой вкус совсем. Yeah. Вот это очень вкусное блюдо. Вот это вот очень вкусное блюдо. Как оно называется? Оба с чем-то там с говядиной. Вот, запомните, если будете здесь, берите его. Очень вкусное. В общем, в который раз уже убеждаюсь, что итальянская кухня самая безошибочная, самая Вкусная, самая легкая, самая адекватная вообще, особенно для таких проблем с желудком, как у меня. в Питере во многих заведениях, в которых мы были. Доходит да, ли во всех, в которых мы были? Я не знаю, может быть так получается, что мы попадаем в такие места, в которых помимо того, что вкусная еда, еще достаточно качественный сервис. Вот прям тебе все расскажет, все покажет, все объяснят, все. В вот ближе вижу тебя со всех сторон максимально, и это, конечно, добавляет баллов этому городу. еще немного заведений Синдиката Дуу, есть там такой, мы были в трех из скольки-то там его заведений, и везде этот уровень, который обязательно стоит отметить. Ресторан Харвест, во-первых, один из самых больших по площади, что мы видели в Питере, во-вторых, еще и специализируется на овощах, это значит, что там можно попробовать самые обычные овощи в самом необычном исполнении. Вегетарианцы оценят, ну и для нас, мясоедов, тоже есть чем поживиться. Мы пришли в ресторан, называется Harvest, и тут на самом деле все так красиво, и у меня даже слов нет. <Sarazio> пришли сюда по совету официантов из, как он назывался, Бистро предыдущего моего заведения, они порекомендовали есть в Питере сеть. Заведение разных, вот это один из их ресторанов. Ресторан делают очень красиво, очень здесь все так размерено и на самом деле не хочется даже снимать, хочется просто сидеть и наслаждаться атмосферой, поэтому я заранее рекомендую, не знаю, какие будут блюда, я их все подсниму для вас, но хочу сразу сказать, что это место, в котором точно надо побывать, как минимум для того, чтобы просто пропитать атмосферой этого заведения. Я могу с уверенностью сказать, что пробовала ваш фуа -гра. Знаем. Ну и, конечно, вы интересуетесь, как она. Ничего фееричного. Мне понравилось ее сочетание с той сладкой маринованной заправкой, которую нам принесли, и хрустящий хлеб. Вместе все. Ммм, mm, делишес. Комплимент от ресторана – картофельный хлеб с какой-то сливочной помадкой. Очень вкусно, стоит попробовать. Ну и тяжелая артиллерия подоспела, утиная грудка со спаржей у любимого осьминог, который вот так вот дергается на подложке из полбы. Товара этого ресторана однозначно знают, как сочетать продукты интересные и, самое главное, с особенным вкусом. Однозначно рекомендацион. Сейчас идем в третий из синдиката Дуо Band. заведения Дуо Гастробар, который находится в 8Б. Сейчас пойдем, затестим, потому что предыдущие два заведения были прекрасные, была вкусная, очень интересная еда. Вот сейчас пойдем в третий. Пойти в другой бар для же компании сейчас позвонит, если будет не стану, нас отправить туда. В это заведение мы пытались попасть дважды. На второй раз уже были учеными и заказали столик заранее. Здесь я попробовала капусту, которую впервые увидела в Харвесте. Кусок поджаренного кочана в трюфельном соусе. Это весьма интересно, легко и вы этим точно совсем не наешьтесь. А вот гребешок с гречкой идеальный выбор для обеда. Да даже для вечера он тоже подойдет, так как очень легкий и супер вкусный. Там еще соус какой-то внизу. Пармезанчик это тонко натертый. Смотрю с вами видео и думаю о том, как же я хочу снова туда вернуться. Именно такие бары, не рестораны. В Санкт-Петербурге такие крохотные, маленькие. В них посадочных мест вообще очень мало. И поэтому, тем более, если это хорошее какое-то заведение, и на праздники, либо в выходные может, нужно иметь в виду, что, если вы собираетесь посетить его, то нужно заранее бро бронировать стол. Бродский Иосиф Александрович имеет какое-то отношение. Ух ты! Ух ты! у да, да, нас да, никто не встречает? Мы пришли везде. Петербродского мы пришли по рекомендации на шотную дегустацию. Ну, там в меню есть такой раздел. есть специальная система шотов, под ним под каждым нарисован, написан номер того, какой этот из меню. Вот, например, вот этот, да. ну, они вот так и от... вот прям принесли в меню, и в нем тоже есть номер этого же шота. Не в общем, мужчина мой дубеница сегодня. Оно не так вкусно пахнет, что просто капец вообще. Я, я... А я себе полда заказала да. два чая, как так получилось, да. я сама не Я завидую тебе Я нужно очень поздно, да слюнить что это просто это пахло вкуснее всех вкусно такая согревающая после как раз всего пути которые мы проделали мы очень долго жили сюда 50 минут Классическая блюскета с лососем. Максимально вкусная, как всегда. Рукола, авокадо, лосось, слабосоленый и яйцо. Ничего нового и по-прежнему офигенно вкусно. У интервьюера возник вопрос, тогда зачем вы ее заказали, если ничего нового? но это офигенно вкусно, это ожидаемо вкусно. Вот. Мне интересно, никакого вызова не было. Вот вызов, вот не вызов. Это вот вызов. вызов, вот не вызов. Высыпается вот вы Перец. Сперва чувствуется перец, который вот здесь вот на картошке вокруг. Да, Наверное, какая-то такая... Будто бы копченая какая-то, что ли. потерял телескопер в снимать борщик. Опа! Опа! И А что то как будто бы не картошка? Это какое-то сливочное... Это, да, другая фигня. Очень вкусный бульон в этих пельменях. Сами пельмени очень вкусные, с немножко таким жестким тестом, но прям мясо очень хорошее. А, вот очень хорошее мясо. И такая фигня это блепиха и тамарин, и джин вот это прям вообще малинка малинка пока и живой покрепче да тоже ничего Ой, да кисленькие. Рыжовники такие Интересно, не сладкая. Какой. Ой, это вкусненькая штука. Копченая груша. Круто. Вот это вкусная штука. Ну, пока что мои фавориты это 14. Одиннадцать. Если не хочешь пропустить мое следующее видео, где я расскажу про самые необычные места в Санкт-Петербурге для фотосессий, подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, смотри мои другие видео, если этого еще не сделал. С вами была я Алексеева, по наехавши влог. Пока-пока!